друзья всем привет понедельник обязательно будет завтра выпущу вторую часть про минивены про минивены уже отснято за выходные накопилось очень много автомобилей вот пригнали их в транспортную компанию и такие самые интересные автомобили это honda n-box honda n-box и внимание японский микроавтобус за 240 тысяч рублей я вам покажу но опять же разделим это на два видео поэтому ребят не забываем подписаться на канал не забываем обязательно поставить лайк кому нужна помощь хейтерам тоже привет тоже пишите свои комментарии я уже к вам привык вот а кому нужна помощь приобретение японского автомобиля помощь покупки в проверке автомобиля звоните пишите обращайтесь напоминаю проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей работа идет выходные автовозов еще не было сейчас стоит раз два три рабочий процесс уже в разгаре автомобили уже грузятся так ну собственно вот он наш n-box супер кейкар сейчас мы его заведем прогреем выйдем со вторыночка и снимем более подробно что это такое за шикарный Кейкарчик. Ну, давайте приступим. Нашли недалеко от авторынка место. Сначала, как всегда, ребят, внешний вид. Вы просто посмотрите на этого малыша. Согласитесь, в него невозможно не влюбиться. Шикарный внешний вид. Обратите внимание на переднюю оптику. Туманки горят белым светом то есть что нам сразу бросается в глаза конечно же это просто огромная решетка и линзованные фары много хрома очень много данный автомобиль 2016 года выпуска с родным аукционным листом внимание действительно с родным найти автомобиль вот знаете чтоб он был целый с небольшим пробегом я скажу честно это практически нереально. Либо он будет стоить просто бешеных денег. Здесь идет, я это называю соотношение цена-качество. Да, были нюансы по кузову, зато пробег. Нюансы не страшные. Все совпадает с аукционным листом. Итак, это K-Car. Такая, знаете, с виду маленькая-маленькая коробчонка, но с очень удобным, большим, комфортабельным салоном. Кейкар, естественно, это объем двигателя 0,7. По бокам у нас идет обвес. Стекло, лобовое, родное. Кстати, данный автомобиль поедет в Москву со Светланой созванивались объяснила мне ситуацию то что искала очень долго не с мужем искали автомобиль вот что-то попадалось их покупали тут этот скинули на следующий день проверили вот и выкупили его выкупили его еще вчера но вчера не было возможности поставить его в транспортную компанию ладно что мы ходим вокруг до да около давайте с багажного отделения значит дверь широкая высокая в данный момент задние сиденья они отодвинуты до конца у нас имеется багажник что-то громоздкое сюда конечно же не положить но какие-то сумки пакеты с магазина вылезут есть небольшая ниша Далее. Задние сиденья складываются. Можно сложить их с багажного отделения. Складываются вот так. Вот таким вот образом. Да, спать здесь как бы особо не получится. Но тем не менее мы с вами получаем ровный пол. Электродверь одна с левой стороны. У японцев на всех автомобилях, если идет электродверь, то она идет... С левой стороны. Дальше, ребят, смотрите. Вот таким образом мы можем трансформировать второй ряд сидений. Прикиньте, сколько здесь места. Знаешь, сюда, наверное, ну, холодильник по высоте не влезет, но печка и стиральная машинка запросто вообще. Что очень удобно, второй ряд сидений он идет раздельный. Также мы его можем с вами двигать. Оп! Вот таким вот образом. Это, ну, это действительно очень удобно. Мы, ну, соответственно, можем поднять поджопник с этой стороны. А дальше так ну давайте опустим второй ряд сидений подголовнички повыше пониже но ну, а здесь здесь на два человека у нас ребят а Спинка, она регулируется в двух положениях, да? Раз. Два. Все. Больше, больше никак. Давай пойдем посмотрим, сколько места. Коврик такой клевый здесь лежит. А что касается посадки в автомобиль. Да, вот я иду, захожу, раз, оп. Оп, в принципе сел я с двух раз, да? Дверку закрываем. Ну сразу хочется сказать, то что нужно подрегулировать немножко подголовник. Оп. Вот, вот другое дело. Ну смотрите, сижу как в бизнес-классе. Ну, с... Блин, у меня слов просто нет. Ну прикиньте, вы посмотрите, сколько здесь места очень много места смотрите оп, все как я люблю вообще замечательно потолок высокий место много света в автомобиле тоже много дополняют вот эти вот дополнительные окна Сзади есть у нас подсветка, подсветочка диодная идет. А, также, значит, для удобства второго ряда сидений, для удобства задних пассажиров. Подстаканник небольшой есть, колонка даже есть, ребят. Сейчас кто-то удивится, да, нифига себе. Дальше. Тонировка не нужна, солнышко светит, шторочки. Все вообще супер, как надо. Так, ну что тут еще показать? Есть у нас подстаканничек, даже не подстаканничек, а столик. Да, единственное, ну как бы, наверное, было бы удобнее, если бы он как-то фиксировался, да, то есть он выдерживает. Так, 2 килограмма здесь написано, указано то, что он выдерживает. Был бы какой-нибудь там фиксатор, да, какую-нибудь спиночку. но в принципе, тоже... Тоже довольно неплохо ну естественно автоматически стеклоподъемник обратите внимание который не опускается до самого конца с левой стороны тоже самое ручки ну конечно да конечно же не хватает электродвери, да а, здесь сидим то есть можем руку вот сюда положить можем подстаканник использовать за место подлокотника. ну честно мне мне нравится у меня рост метр восемьдесят один мне вообще вот просто супер супер комфортно ручку потянули и вышли с автомобиля не надо, вот многие не знают, да, как дверь открывается, берут там, что-то дергают, дергают ее. Не ломайте двери, ребят, все очень просто. На себя дверь открылась. Бесключевой доступ, повторители. Так, со стороны пассажира. Но здесь, я вам скажу, не такой простой кейкар, да, Здесь такой помоднее, как-то вот подобрее все смотрится, что ли. Не только один пластик. Переднее сиденье у нас идут диванчиком. Два ключа. Вот, ну, естественно, третьего человека мы сюда с вами посадить не сможем. А, сиденье у нас ездит вперед, назад. Посадка, да? Посадка в автомобиль. Посадочка. Оп, сели. Все вообще отлично. Давайте разбираться с местом, с местом для пассажира так сейчас немного все подрегулирую вот ну что сказать мне кажется как-то вот знаете на первом ряду если я вот ну коленочку коленку вот так туда да я буду с водителем немножко вот соприкасаться вот так но опять же люди по-разному могут сидеть да я сужу именно по себе вот но я не считаю это я не считаю это за минус в автомобиле. Также где вот такие вот нишки. Так, что туда можно положить? А, ничего туда нельзя положить. Подстаканник. Не знаю, что туда можно положить. Ключи мы сюда пока положим. Вот а, раз дуйка, два дуечка пластик такой знаете идет более-менее мягкий тоже вот стекло до да, великолепно все видно вот эти зеркала это не для пассажира это для водителя широченный высоченный козырек солнцезащитный есть подогрев розетка 12 вольт ну и снизу тоже вот такого плана вот полочка имеется вот там бардачок ну как бы все все по стандарту да так Оп. посмотрите на меня еще раз да и просто прикиньте вот размеры автомобиля допустим по той же самой по той же самой высоте Еще вот из внешнего вида летняя резина штатное литье фондовская Собственно, сам силовой агрегат, который тянет наш автомобиль. Вы знаете, он в сумерках будет смотреться просто шикарно. Реально, именно в сумерках. Не ночь, а вот в сумерках. Все очень просто. Так, дальше. Дальше посадка водителя тоже очень удобная. Здесь у нас дополняется 4 стеклоподъемника, центральный замок, складывание зеркал и, ну, соответственно, их регулировка. Кнопка открывания левой двери, ее можно выключить, она будет открываться вручную. Открытие капота, открытие бензобака, отключение антиюза, складывание зеркал автоматическое. То есть это дело можно отключить дальше ребят руль идет обычный пластиковый мультируль который у нас работает вот торпеда та же самая дуйка подстаканник управление значит дисплеем пробег на автомобиле 64 тысячи. это родной пробег родной пробег и вот идет родной аукционный лист замена капота окрас передних крыльев замена передней левой двери окрас задней левой двери ребят но ну, я говорил да то что а, целый автомобиль с таким пробегом он будет стоить очень бешеных денег реально очень бешеных денег а, японский регистратор здесь стоит тот же самый солнцезащитный козырек здесь удобная вот такая вот штука туда можно какую-нибудь бумагу засунуть подсветка также можно перевести на двери когда двери открываем подсветка загорается двери закрыли подсветка у нас со временем а, потухает подлокотник который вы уже видели ну и в подлокотнике вот такая вот штука единственно знаете что мне не нравится а, но ну, вот честно мне некуда здесь положить телефон ну некуда то есть сюда не могу здесь болтаться будет здесь как то ну неудобно вот серьезно какую-нибудь надо штуку наверное мастерить дальше центральное табло да куда сводится информация в принципе в принципе удобно ну я имею в виду то что знаете какое-то вот туда вот углубленная поначалу мне казалось что то что как-то видно не будет под рулем у нас тоже есть какая-то ниша руль значит ребят регулируется у нас по высоте по вылету он не регулируется есть ли в сиденье можно поднять сидушку наверх вот знаете в принципе сейчас сижу да нет нога у меня будет в таком положении с левой стороны сидел нога наверное, по моему где-то вот до сюда доходила то есть в принципе в принципе нормально так ну вроде бы все сказал да. 07 про расход топлива в данный момент я вам сказать не могу Опять же, знаете, что касается... Давайте, наверное, поедем потихонечку, да, заодно посмотрим, как едет автомобиль. Давай, дядька проезжай. Все зависит от местности, все зависит от того, как вы будете ездить на автомобиле. Много нюансов. Кстати, вот мы находимся на авторынке, внизу авторынка, и вот здесь строится, вот целый-целый микрорайон строится. Все так красиво, аккуратно. Квартиры дорогие. Очень дорогие квартиры. Управляемость великолепная. То есть я автомобиль чувствую по габаритам. Отзывчивость на руль тоже идет шикарно, подвесочка отрабатывает. Даже по грунтовочке едем, подвеска справляется с грунтовкой на ура. В автомобиле довольно тихо, то есть неплохая шумоизоляция. Мне нравится такой автомобиль, очень нравится. Вот гора у нас есть. Давайте в гору сейчас дадим, посмотрим, как едет понятно то что это там не турбофорстер, да но тем не менее я думаю до сотки доедет не ну идет идет идет гора на камеру как бы вам не особо видно будет поверьте но уклончик здесь такой хороший идет на гору Он ну, дядька там едет на бетономешалке, не получится у меня разогнаться сильно. Но до соточки дошел бы, если бы я разгонялся. Вот. Ладно, я думаю, достаточно, да, будет. Сейчас автомобиль поставлю в транспортную компанию, напоминаю проверка перед покупкой осмотр одного автомобиля стоит две рублей а, привет две тысячи рублей автомобиль когда ставим в транспортную компанию заключается договор с транспортной я буду отправитель, там будут все мои паспортные данные, привет здорово с людьми будут мои паспортные данные будут данные транспортной компании будет договор и у вас будет опись автомобиля вот поэтому кому нужна помощь, ребят не стесняйтесь, звоните, обращайтесь Единственное, большая просьба, не звоните по ночам и потом не обижайтесь, то что ночью вам никто не ответил, на сегодня все всем спасибо кто досмотрел до конца обязательно комментируйте видео хейтеры тоже комментируйте подписывайтесь на мой youtube канал всем пока до новых встреч